Самая огромная ересь в современных мирских церквях заключается в том, что они там все покаянные. Они заботятся о том, чтобы человек прочитал молитву покаяния. И когда он покается, он спасен однажды и навеки. И никто никогда не смеет украсть его спасение. И если ты будешь говорить, что этот человек не спасен, то ты для него будешь дьяволом, который пришел украсть его спасение. Но этот человек знает как победить этого дьявола, который через вас говорит, что этот человек не спасен. Они должны внушать себе, что они спасены. И это самая глубочайшая ересь, которая существует на всей планете Земля, во всех современных церквях. Они внушают сами себе, что они спасены. Вот почему они там все грешат. Они грешат, потому что они уже все покаянные. Им не нужно каяться. Они говорят, нам не нужно каяться, мы уже покаянные. И их задача это привести человека к покаянию, чтобы человек произнес молитву покаяния. И чем больше людей через них произнесут молитву покаяния, тем больше они принесут плода в Царство Божье. Вот в какой ереси живут люди. Это глубочайшая ересь, глубочайшая ересь, которая только может существовать на этой планете Земля. Следующая ересь в их церквях это то, что ада нет. Они думают, что ад это всего лишь страшилка. Они не верят ни в ад, ни в дьявола. Для них дьявол это только страшилка. Ад это всего лишь страшилка, или это то, что будет когда-то. Они не верят в существование ада. Они говорят, что Бог есть любовь, и Он никогда не придумал бы ад, и уж тем более Он бы никогда не поместил туда людей. Но это глубочайшая есть, потому что Иисус Христос в каждой своей проповеди Он говорил о аде. Вот почему эти христиане, они грешат и не чувствуют за собой никакой вины. Они не боятся Бога. И они не боятся попасть в ад. Потому что его не существует. Его никогда не будет. Бог никогда не поместит их в ад. Вот почему они вечность будут проводить в аду. Вот почему тот дьявол, в которого они не верили, он будет их мучить. Потому что... Они не верили Иисусу Христу, который предупреждал их о том, что если они не прекратят грешить, если они не прекратят себя обманывать и обманывать других людей, они вечно вечность проведут в аду, там где будет дьявол, который их обдурил. Потому что современные христиане, они едят с одной ложки и с одной тарелки вместе с дьяволом. Покайтесь, идите, и впредь не грешите. Вот что сказал Иисус Христос. А если ты продолжаешь в своих грехах, то ты не покаялся. Ты всего лишь произнес какое-то заклинание. Если ты продолжаешь в своих грехах, ты точно закончишь в аду. Закончишь в аду. Это сто процентов. Тебе нужно отвернуться от своих грехов, и Господь может тебя освободить от твоих грехов. И для этого тебе не нужны слова заклинания. Тебе нужен Иисус Христос, тебе нужно от всего сердца попросить у Него прощения. Ты действительно должен раскаяться, чтобы Господь освободил тебя от твоих грехов. А если ты не искренен с Ним, но ты закончишь в аду, не верьте всем тем людям, которые вас тащат в своей церкви, потому что они вас обманывают. Никакие слова заклинания вам не помогут, вам поможет лишь только Иисус Христос. Сын Бога Живого. Обратитесь к Нему от всего сердца, и Он силен вас спасти. Да благословит вас Господь наш Иисус.